Нет вот не вижу хорош, хорош 90 двое пикают за планты. Заходит, заходит в арку, в арку Открывайся. Не, не хуял. Рукав убил. Еще, еще у тебя должен быть на этом на кубике медиа дымо ресик будет дымо пошириться брат я хайдовал рукав надо взорвать там сейчас рукава мои привез в рукаве труп есть еще да а он на горке авик рукав лес рукав на да рукав реснул да Мест, он, он, он, он, медик под горкой Бам. Mm. Ну блять, я не понимаю, что он делает. Угу, еще раз нато решил. <coughs> Мы что? то раунд столько киловда ему. Ну да. А они сижу. Бля, патроны закончились. Пар. Тихо. Раунд Минус 7 за раунд. Мало мама. <смех> Их респам. Еще 7 рук Нихуя у меня с тайфуна почти ваншот въебал. Через релису. Давай так но, же один. А, это я бомбу скинул, я Доверенно. пойду узкую запушу. Попробуем. Депо, по-моему, по двойку можно 7. сыграть, народ. Двойка вроде свободно. 7. На респе за кубиком. О, за... Ну, ладно, вы Тихо. Полный Тихо, тихо, тихо, тихо. Не подсказывай мне, блядь, я все слышу. Oh, oh, Очень хорошо. Yes. Yes. Yes.